Приветствую всех, кому интересна судьба проекта MyCity, в котором мы будем строить город Барнаул. И, соответственно, сейчас вот академия модель нашей академии ТОП, с которой и начнется весь город. То есть практически вы видите, что модель сейчас полностью готова. Остается только ее затекстурировать и наполнение сделать внутреннее. Но это будет делаться уже в игровом движке. А сама модель сейчас будет потихоньку переноситься в игровой движок. Именно на Unreal Engine. Там, где можно будет с ней взаимодействовать. Давайте посмотрим, как это будет происходить. То есть сейчас... В движке я настроил на небо, освещение, виртуальная ландшафт, на котором будет строиться весь город. Здесь у нас уже перенесен фундамент, на котором будет стоять здание само. И стены здания. Посмотрим, как это будет выглядеть все во время виртуального в игре. То есть вот вы видите персонаж стандартный, который может заходить в здание, ходить по нему. А здесь будут находиться этажи, перегородки, все будет. Сделано и, соответственно, можно будет проходить экскурсию по Академии, покупать виртуально курсы и даже проходить курсы. По крайней мере, по 3D графике и дизайну точно можно будет учиться виртуально здесь, в виртуальной Академии. Как говорится, не выходя из дома. Ну и, соответственно, можно будет двигаться по городу, который будет построен вот на этом ландшафте. Так что все, кому интересна судьба проекта, э, приглашаю принять участие, особенно студентов, э, которым будет интересно попробовать себя в 3D графике, а также в Unreal Engine и стать основателями этого проекта и построить какое-то свое здание или поучаствовать в разработке этой игры. Следующим этапом будет перенос остального здания сюда и уже соответственно Продолжением будет строительство основной, остальной части города. Ну, а я желаю всем хорошего настроения, всем творческих успехов. И если вы еще не понимаете, каким образом вы можете участвовать в проекте, то просто наслаждайтесь тем, как я буду продвигать и строить этот проект.